Массажера. Ну и разумеется, конечно, эффективность продукции многократно возрастает, когда мы применяем БМ, а сразу потекла жидкость, мы каналы очистили. Или их там, я не знаю, а, а, а как иначе их пробить? Вы понимаете, все, мы несколько сеансиков биоэнергомассажера сделали. Каналы прочистились, и наше восстановление здоровья пойдет гораздо быстрее. Все, потекла лимфа, потекла плазма, кровь активно пошла, сердце нагрузку какую убрали. Или действительно увеличивать давление, чтобы оно все это дальше прошло до самых кончиков пальцев. Что делала сердечно сосудистой система и ее главный мотор? Увеличивали давление. А мы же сразу бэмом снимаем нагрузку сердца, что очень важно. Посмотрите, какие самые главные проблемы у человека, вообще, которые нас преждевременно уводят с этого мира вной Это онкология и сердечно-сосудистые заболевания. А суть одна везде, да, приходится увеличивать давление из-за непроходимости каналов. Ну, как-то с помощью Сюй чин -фу мы, по крайней мере, хотя бы капиллярную сеть очистили. Это необыкновенно важно. Она в первую очередь должна быть чистой. И сюи чин -фу, слава богу, это делает. Но, а дальше-то мышечные волокна, нервные волокна, энергетические каналы. Бэмчиком прочистили, все. У вас результат быстрее во всех отношениях. И вы сняли нагрузку сердечно-сосудистой системы. Это, это же исключительно важно. И потом онкология, это вообще, вот что такое онкология? Ну это, это постоянное спазмирование. Как, вы же, мы все знаем, да, что онкологии подвержены люди, которые очень много нервничают. А что такое нервничаешь? Как только ты нервничаешь, так сразу два негативных фактора. Два. Первый. При любом, при любом волнении вырабатывается адреналин, который подавляет иммунную систему. Вы сразу становитесь слабее. Вот люди должны вот этот момент просто знать. Понервничали, подавили нервную систему. То есть если кто-то накричал на вас, не дай бог, да, то это все... Практически вы можете потребовать с него административное взыскание. Потому что он навредил вашему здоровью. Абсолютно конкретно. Категорически нельзя кричать. И второе. Обязательно происходит спазм диафрагмы. Обязательно. Вот, вот, ну, так, вот, вот так вот реагирует организм на стрессы сразу спазм а на и все на свете висит да? и почки и печень все это становится неуклюжими работать тяжело все это начинает давить на грудную клетку опять же да и на наш главный мотор то есть нарушается внутреннее положение органов при котором им очень тяжело работать вот если вы хотите максимально сократить расходы на применение продукции, БЭМ или Вот БЭМ и да? Говорите себе сто раз на дню – спокойно. Что-то потеряли – да? Спокойно, сейчас спокойно, сейчас найду. Да? Что-то забыли – спокойно, сейчас я вспомню. Но учитесь говорить себе спокойно. Мое самое нелюбимое слово, которое я слышу да, и, и от которого стараюсь убежать – это «переживаю». Ой, я переживаю. Какое, какое, какое тяжелое слово. Этим «переживаю» сколько угроблено здоровье, Что такое «переживаю»? Да? То есть, если она мне это говорит, да, то это значит, я же тоже сейчас буду переживать. Я переживаю, то есть я должна как-то проявить какое-то сочувствие, тоже начать переживать. У нас такая негативная атмосфера, я не переживаю. Да? Как-нибудь все это позитивненько. Да? Зря, наверное, я вот это вот сделала. В следующий раз я, пожалуй, буду по-другому наверное, не стоит нам в следующий раз сделать так, то мы потом сделаем там по-другому. Если уж действительно есть какой-то момент переживательный, ну, действительно, там, может быть, там, болезни или в тяжелые условия какие-то, форс-мажорные обстоятельства попали родные, да, ну, идите в церковь, идите в церковь, молитесь, да, возносите свои молитвы к Богу, там высокие купола, все это действительно быстрее доходит. А зачем вот эти вот переживания? Просто м -м, я, я не хочу, чтобы люди были чёрствыми. Вовсе нет. Но мне кажется, как раз вот в повсеместном вот этом бросании переживаю, вот это и есть черствость по отношению к людям. Это же мы снимаем с себя ответственность, да? Мы как бы демонстрируем людям, что мы вот такие вот, да, глубоко впечатлительные, что мы так переживаем. А надо что делать? Сужу вместе, что ли, переживать. Поэтому вот я как-то с ней она у меня любила это переживаю говорить, я с ней вот такую вот беседу провела. Он говорит, спасибо тебе. Я постараюсь убрать это слово из лексикона. Или какой-то в позитивном ключе, как стоит в следующий раз делать, как что-то стоит изменить, да. Или когда действительно ситуация волнующая, да. Иди в церковь, ставь свечку и молись. «Будет все хорошо, потому что я вчера там два часа молилась. Да? но ну, иди в конце концов к себе дома помолись. Вот такой... То есть мы да. должны учиться беречь друг друга. И я очень люблю компанию ВОКО, потому что вот это отношение, оно у нас здесь естественным образом культивируется. Мы постоянно дарим друг другу комплименты. У нас потрясающая атмосфера. И мы же все время слышим. Вы знаете, как придешь к вам в офис, как вот глоток свежего воздуха. Как просто вот чистой воды напьешься. Мы такие молодцы. У нас так классно. Потому что мы интуитивно понимаем, что эта позитивная атмосфера она нужна нам для здоровья. И... А, чем глубже мы будем понимать вот такие это же все мелочи, казалось бы, да, но чем глубже мы их будем понимать, тем лучше будет строиться наш бизнес. И здоровье. Конечно, и здоровье будет еще больше, безусловно, да. А, поэтому полюбите БМ, и для продвижения его, вы помните, и вообще и бит стратегии что говорил наш замечательный президент. Ищите методы, да? Ищите методы продвижения, ищите новые методы приглашений. Пожалуйста. Да? Ну и понятно, ну, в каком направлении стоит работать здесь. Но прежде всего я вам хочу сказать, что да, я сейчас э, прошу и получила согласие на создание нового ролика по опыту применения в у нас есть ролик в интернете, да, в YouTube, Он неплохой, но, но, немножко, но немножко он слишком, э, слишком теоретический. Э, мне, мне хотелось бы, чтобы была более глубокая демонстрация. Например, мы вот эту вчера очаровательную большую умницу Дипен, китайского специалиста, мы приглашали к себе домой. Ну, просто по блату, да? мы его привезли, я сказала, что Дипин, мы тебя так накормим, да, мы тебя так угостим, да? тебе будет так хорошо, мы тебе устроим экскурсию по нашему прекрасному дому, да? я приглашаю тебя в гости. Ну, пожалуйста, с тобой Бинн еще один захватит, да, и массажный столик. У нас Бинн есть, и массажный стол есть, на что второй, да. Саша приехал взять... Привез. И мы один сеанс, вот, который делали, мы засняли от начала до конца с вопросами. То есть мы постоянно задавали вопросы. А вот сейчас это для чего? Ага. А вот здесь вот вы держите, а сколько раз можно держать? Вернее, как долго можно держать? А вот тут восемь для женщин, девять раз для мужчин. А если мы сделаем меньше? А если мы сделаем больше? А если мы будем держать не минуту, а полчаса, можно держать? Можно. А сутки можно держать? Можно. Только и вы устанете, и ваш клиент устанет. Поэтому хотя бы, хотя бы до пяти здесь посчитайте. Ну, а вот здесь, вот все-таки, постарайтесь хотя бы одну минуту подержать. И вот каждое движение мы задавали вопросы, и через переводчика, она приехала с переводчиком, мы получали вот эти вот все ответы. А вот как вот эта точка? она вот тут за что отвечает? А это вот сейчас точку, Анна она за что отвечает? А, а сколько тут? И потом я это видео стала ставить, когда сама делаю кому-нибудь вот, вот такой вот сеанс биоэнергорегуляции. Я вела, я этот, этот ролик наизусть знаю с закрытыми глазами, да, но я заметила, что те, кому делаешь, они в сто раз Спокойнее, когда они параллельно смотрят на экранчик. Они меня не мучают. И они не боятся, что я что-то сделаю не так. Ну, вот сами представьте, пришел ваш друг, ему там чего-то водят по спине, хоть что-то и говорят, но все-таки он переживает за себя первый раз, да? Все-таки переживает. А вдруг что-то не так сделает? Особенно, я понимаю, если вот повезло нашей э, Марина, да? Марине, да, что ей делала сама Депин вчера. Конечно, она Депин полностью доверяла. Но мы с вами, да, у нас нет 30-летнего опыта и стажа, и поэтому нам могут не доверять, и это нормально. Но когда он видит экранчик. И видит, что я повторяю каждое движение, как на экране. И вот там задают вопрос, а можно вот тут вот там, э, вот так держать? Да, надо держать очень плотно. Он только рот раскрыл. что то ты сильно плотно тут у меня. А там ему отвечают, а вот так вот как раз здесь и надо. Да. А что ты мне вот тут вот, вот так держишь и увеличиваешь? А там говорят, увеличивайте до да, максимума. Вот только руки не двигайте. Да, для того, чтобы вот у нас там кто то А потом уменьшите и сдвигаете. И он видит, что я делаю точно так как в ролике. Но я и, и после этого просто вот проще парень и репы любому делать э, вот этот сеанс биоэнергорегуляции. Понятная идея, да? Да. Да. да? Просто вы все знаете, все понимаете. Но он видит на экране, что вы повторяете это движение и там задают вопросы, и специалист отвечает на эти вопросы. Не я. Он боится, вдруг я что-то перепутаю, вдруг я что-то не так запомнила, а там специалист отвечает. То есть вот это, я считаю, вообще фишка номер один. Я вот на себе попробовала. Даже когда я партнером делаю, делаю партнером, и все равно на экранчик просто не убирают глаза с экрана. Так вот и смотрит им интересно, и они как бы вот контролируют, и они довольны, что все сделано на уровне китайского специалиста. Супер. Но я не могу давать этот ролик, потому что он домашний, там домашняя обстановка, там домашние тела, да, родные. Конечно, я не могу их на весь мир да, переписывать. Поэтому я сейчас прошу у Плена, и он абсолютно со мной согласен, что надо сделать такой ролик профессиональный. У нас есть в Москве многофункциональный центр очень красивый, там с китайскими драконами, китайской символикой, там везде фо там такие павлины на покрывалах, которым покрываются массажные столы, ну там безупречная обстановка. Да? Я говорю, там да, дипин или там кто, может быть, моли может делать или мун, да, в халатике, но говорю, больше всего я люблю дипин, хотя две остальные их тоже хорошо делают, просто у меня с дипином контакт такой хороший. Перед этим, девочка, у нас сейчас еще один переводчик появился, опять, конечно, супердаренная девочка. Где компания находит таких переводчиков, я не знаю, один другого круче. Что Ярослав сегодня, что Паша, что Сергей, Сергей вообще у Януковича переводчиком работал, да, ну и эти тоже у нас ничего, что Юра судает, и Настя умница, да, и сейчас появилась Таня, просто русская красавица. Я говорю, мне вот нужно, чтобы в начале этого ролика была Таня. Настя, она, конечно, хороша, но уж слишком игриво у нее капна рыжая. Да? Вот. А, а это вот такая вот с русскими классическими чертами лица. Вот она тут с Бэмчиком. Несколько слов о Бэмме, что вот сейчас вы увидите, да опыт применения, опыт исполнения сеанса биоэнергетической регуляции с помощью вот такого вот прибора, который делает то-то, то-то, то-то, то-то. В результате вы получаете то-то, то-то, то-то, то-то. Сеанс будет выполнять китайский специалист 30-летним стажем. Да, а, а, а, ну и вот тогда немножко регали да. И начинается сеансе, И во время сеанса... Я вот сейчас готовлю список прямо вопросов, как Костя сказал, так, Алла Георгиевна, вы будете режиссером, да? А -а -а. А -а -а. А -а Но кто-то, не я, кто-то будет задавать вопросы, да, кто-то задает ему, а почему бы вот здесь вот так вот, а если я сделаю меньше, а если сделаю больше, а сколько тут держать? А если я буду меньше, а если я буду больше, а что мы вот тут вот получим? А вот это, а вот эта точка за что, а вот эта точка за что, и пусть китайский да, специалист отвечает. И вот такой ролик, вот прямо вот от начала до конца, с деталями, с подробностями, все, я думаю, что он будет вот таким помощником. И мы будем. И мы будем абсолютно смело, мы и сейчас приглашаем, и Бэм, идут, но вот чтобы вот так вот массово прямо любого, потому что иногда у нас есть такие, ну, обеспеченные друзья, они, как правило, капризные, мы, мы понимаем, что они бы купили как раз у нас Бэм, и пусть они бы купили, и не, не обязательно, чтобы они были активными партнерами, да, мы... На нем, на четвертом, тысячу евро заработаем, и спасибо скажем. да. Ну вот, и пойдем дальше строить свою структуру. А, но мы немножечко тушуемся и межуемся, да, потому что они капризные. И даже если мы им говорим, это наш лучший специалист в офисе. Да, а кто у вас тут вообще в офисе? Вы кто? Я бухгалтер, а вы кто я учитель? Понятно, И кто у вас тут лучший. Да? А да? И вы будете, вы будете контролировать исполнение да, по экрану, на котором вы видите идеальное выполнение, да, и вот у нас есть специалист, а мы все такие, да, вот у нас есть специалист, который вот идеально точно делает, у вас будет возможность вот, проверить. Все. И это будет уже совсем другое дело. А, второе. А, нужно инструкцию доработать. Вот та, та инструкция, которую вкладывают в кармашек, она должна быть почетче поидеальнее, идеальнее по современнее. И немножечко поглубже о значении активности движений, да, о том, что если да, что мышечного отклика не будет, если у нас забиты энергетические каналы или нервные волокна, ну вот как-то вот, чтобы было понятно, что без БЭМа не обойтись радовать, да, ну, ну и третье, например, и уже это, это как бы общее, что а что еще общее? Я очень прошу, чтобы в БМ вкладывали хотя бы маленький тюбик геля. Люди получают БМ и не могут сделать сеанс даже опытный, потому что нужно заказать гель. Очень многие об этом даже и не знают. А кроме того, например, в, в, в Европе ситуация нет геля. Они накупили там, я намотивировала там, да, они купили целую тучу в Германии этих бэмбов, а еле у них нет. Уже месяц нет. Я ему говорю, ну, ну давайте я пришлю, у меня много. Говорит, твой месяц будет идти, да потом еще эта таможня, и доказывай ей, почему там их 20 штук, нельзя же одного наименования много, один-два максимум. Говорит, ладно, подождем, и вот еще месяц будут ждать. А так, если хотя бы в БЭМе был бы маленький тюбик, да, то есть вот что мы... Практически делаем сейчас лидеры для того, чтобы еще успешнее прибегать БЭМ. Вот просим вот такую вот мелочь. А вот лично от себя я еще все-таки хочу сделать листовочку. Никогда в жизни я не работала по листовкам. Никогда. И раздавать я их по-прежнему не собираюсь. Но какую-то грамотную, когда я пришла, например, в тот же медицинский центр, например, вот ей-богу, я... В достижении своей цели 5000 бэмов я немножко расширю свой, э, свои взгляды на приглашение, то для того, что... А мне тоже, мне массажисты это нужны. Во-первых, у них клиентская база хорошая. А во-вторых, они могут... Моим гостям где-то делать, да, и правильно приговаривать. В общем, я ищу согласно рекомендации президента методы и способы. И не буду чураться никаких методов, никаких способов. А потом мы будем обмениваться с вами да, опытом, мнением, что работает, что отлично работает. Очень интересно мне, например, как будет БЭМ работать на спортсменах. Очень интересно, потому что там проблема восстановления вот, мышечной системы, да и нервных волокон, да, стоит очень остро. Я не знаю, я не удивлюсь если БМ выведет вообще на новые возможности э, наши спортивные достижения. Потому что там вопрос восстановления, вот когда есть, вы читаете, да, что у него период восстановления, а потом это, и этот период восстановления затянулся, и не успели восстановиться к соревнованиям. Да. А мне кажется, что это гораздо быстрее все это ну, можно будет делать. То есть вот, много здесь интересных вообще еще линий, он у нас только появился, когда он у нас официально появился, в апреле, да? Вы можете себе представить, в апреле. То есть, ну, даже пол, ну, полгода прошло всего. Всего, да, и уже результатов невероятное количество. И вот просто мне, меня очень э, ну, порадовал, что ли, результат, когда я делала, как раз вот на отдыхе, там была моя родственница, и я знаю, что несколько лет тому назад из-за ужасной травмы, там были сильные такие операции, необходимые из-за травматических да, повреждений. И я удивилась, почему не делает сеансы биоэнергорегуляции. Вот. Но, как бы, давай я буду утром и вечером делать. И вот я делаю утром и вечером, а там в ответ вот какие-то вот, э, и ойканье, и айканье. Ой я говорю, слушай, ну может быть снять, может быть уменьшить. Нет, ничего не снимай, ничего не уменьшай. Ну ладно, я ничего не понимаю. И вот утром и вечером делаю, ну как-то так. Я думаю, ай, ладно, Бог с тобой. И только после третьего дня когда все эти ой, конга и алконга при тех же абсолютно прекратились, да, раскрылась тайна их, да. Оказывается, после операции а, остались а, вот эти вот. <kabul lại> <ziella> anyway, нет, как это называть? Спайки, спайки, спайки, спайки. Um, очень много образовалось спайк, и тяжело, больно было лежать на животе. Ой, они от того, что тяжело лежать на животе. После трех дней никакого ойка нет. Все. Я не знаю, мы, мы не проверяли, что они там ушли, не ушли, но по крайней мере, да, все, больше вот этих вот проблем с болезненным лежанием на животе не было. А ведь прошло несколько лет. И, и, и Бэм вот эту проблему решил. Ну круто же, да? То есть он уже реально доказал, что это сильнейшее средство. Ну, я вот видела у Дипин, когда она буквально за два сеанса полностью вот этот холмик, этот горбик убирала вот на шее. За два сеанса полностью. А я расслала эти фотографии. Да? Ну потому что эта девушка она сама ко мне подошла говорит, это фантастика вот, говорит, вот, вот моя фотография то и вот моя фотография после я говорю, мне самой не верится как хорошо, что мы сделали эту фотографию то есть то, что это чудо мы, мы действительно уже убедились, но Сколько он нас еще будет удивлять, поживем, увидим, но, по крайней мере, здорово он поможет нам в нашем бизнесе, в нашем стремлении побыстрее стать амбассадором. Ну вот, друзья мои, в принципе, я даже и не знаю, что тут еще добавлять, но, ну, пожалуй, уж первый раз мы совсем не коснулись нашей системы. Да? Поэтому мы просто ее вспомним, ну, нашу основную систему восстановления здоровья внутренних органов. Просто сам факт забавный. Мы муссировали эту тему в 10 лет. Но ну, вот просто, гости дорогие, вы представляете, в системе 9 продуктов. Мы их изучали 10 лет. Мне сейчас самой смешно и всем смешно. Но, но реально, да, очень могли бы нам помочь здесь врачи, то есть специалисты с медицинским образованием. А вот так уж сложилось, что они нам только мешали. Я не хочу кидать камни в их огород, Пожалуй, здесь они стали жертвами э, вот такое, такого афоризма, да? Обжегшись на молоке, дуешь и на воду, да? И вот им все казалось, они уж беспредельно осторожны. Эх, они бы так к фарм препаратам аккуратно, осторожно относились, как они, да, как они аккуратно относились к нашей продукции. Уж боже мой, да? Тот то эликсир, то по одной капле, кто-то по две капли, кто-то по три-четыре капли, а кто-то говорит флаконами. И в каждом регионе разные... Ну, представьте себе это. Да? Мы вроде как не специалисты, мы ничего в этом не понимаем, а они все до единого говорят по-разному. Ну, все. Так более мало говорят. Все пишут книжки. Это... Более того, у нас один из партнеров собрал 20 рекомендаций в одной книжке и написал ее Врачи рекомендуют. Но это же, же просто смех на каждой странице с одной, но в другие рекомендации. И причем так да, убедительно, утвердительно начинать нужно только с регуляции. Да? И вот то-то-то. Начинать нужно только с этого, а этот, нет, начинать нужно с этого. Ну, как вы думаете, специалисты запутали нас? Мы да. запутали, еще как запутали. Спасибо, что эта продукция продвигается путем сетевого бизнеса. Есть лидеры, которые мотаются по регионам и собирают опыт применения. И смотришь, как бы ни назначали, да, как, как бы ни садились, да, оркестр не получится. Но здесь как бы, как бы ни садились, и все равно музыка играет хорошо, и оркестр получается. Только где-то в одном регионе быстрее и дешевле, а в другом дольше и дороже. И в конце концов, да, вот так распутывая этот клубок рекомендаций, мы наконец-то пришли к единой системе. И я думаю, что здесь многие знают, я не буду сейчас применять его, ну, своим стихотворением, да? но, по-моему, мы, мы уже мы в результате выучили рекомендации как просто, как стихотворение. Да? Начинаем как один чай чай-розовый санцин. Да? Ну и так далее. Потому что и в конце концов мы убедились, что это действительно так. И сейчас я, например, в офисах предлагаю просто принимать экзамен. Рассказал быстренько про систему, что мы начинаем с очищения. Под очищением понимается да, восстановление хорошей работы пищеварительной системы, желудочно-кишечного тракта, очищение крови, лимфоплазмы. Вот это у нас первый этап очищения. Для первого этапа мы используем чай, розу и санцин. И этот первый этап нам нужен для того, чтобы клетки нормально питались, чтобы своевременно выводились шлаки и для того, чтобы в чистом кишечнике хорошо вырабатывался иммунитет, то есть защита. Все, да? То есть на первом этапе мы восстанавливаем нормальное функционирование организма. Мы э, восстанавливаем систему жизнеобеспечения, потому что мы состоим из клеток, клетки это мельчайшие живые существа, для нормальной работы им нужно что? Три фактора. Чтобы их кормили, чтобы их защищали и чтобы своевременно выводили мусор. И восстанавливая систему жизнеобеспечения, мы как раз да, восстанавливаем вот эти все функции. Пищеварительная система нормально варит клеточную пищу, таким образом клетки все сыты. Да? Из кишечника своевременно выводится вся эта грязь в свет, и в чистом кишечнике хорошо производятся клетки иммунной системы. Все. Защита, еда и мусор – да, все у нас так, как должно быть у, в хорошем организме. После этого, особенно если вы долго болели, у нас накопилось там в организме, в межклеточном пространстве куча всяких патогенных штаммов, вирусов, бактерий, микробов. С ними кто борется, у нас иммунитет. Мы его восстановили, но неплохо бы ему помочь, потому что сильно много там непрошенных костей забралось. И мы помогаем чем? Эликсирчиками. Эликсир Феникс, эликсир Питер по да. И после того, как чисто стало в нашем доме, нет чужих одни свои, мы занимаемся сосудами. Да. Уже можно начать всю и потому что он будет вот эту жирную грязь внутренних стенок сосудов слизывать, и чтобы не нагружала эта грязь кишечник и печень, у нас там все уже печень, у нас все уже почищено, у нас все готово к приему этой жирной грязи. Эти жирные коми у нас не в болото грязное падают, да? Мы все сделали предусмотрительно. Все, очистили сосудики. Ну и дальше все. Вопрос молодости. Гайца угай. Напоминаем человеку, что мы имеем право говорить о вечной молодости, по крайней мере в сто лет она точно у нас должна быть, потому что мы все время обновляемся. Каждый год да, у нас клеточки меняются, мы все время молодые, мы все время вообще один годик, поэтому стоит нам ни к чему. Но единственный момент здесь, каждый день рождается 300, примерно 300 миллионов клеток. 300 миллионов умирает. Я не буду тут эти градации по возрастам делать, да. Но известно, что даже в очень серьезном возрасте все равно процесс один к одному как минимум, а то и один к двум идет, да? То есть на место старое еще две здоровенькие вырастают. Поэтому 300 миллионов каждый день рождается, и мы должны знать, что если если нет хорошего строительного материала, для построения оболочки клетки требуется очень качественный строительный материал. Откуда его брать? В их два варианта. Или он поступит в организм свеженький, или он возьмется из того, что погибло. Клетки умерли, и вот... Молодые клетки занимаются самоедством для того, чтобы построить хорошую оболочку. Но вот я, например, не хочу, чтобы у меня тут каннибализм в организме развивался, да, поэтому я каждый день, каждый день, да, 4 капсулы кальция угаев, ну, в простонародье кальций. Там есть все для построения хорошей клетки. Никогда не забывайте. Вот даже на, и, и на экзамене нужно подготовить вопрос экзамену. Человек должен понимать, должен разбираться в здоровье. Что если проблема в пищеварительной системе, все, клетки голодают. Если него своевременно не выводятся мусор из кишечника, то там гнилостные процессы начинаются такие, как в помойном ведре с пищевыми отходами при температуре 36,6. Страшное дело. Один день, и вы будете бежать из этого дома, да? а, это, а это внутри сидит. Поэтому какое тут может быть здоровье? Какой может быть цвет лица? Да? Конечно, никакого. Поэтому в первую очередь Люди должны это понимать. Ведь у нас, в конце концов, первая задача какая? Продвижение культуры, поддержание здоровья. А что такое культура? Это понимание естественных вещей. Я же не говорю, что мы должны знать об устройстве сердца, какие там клапаны, какие-то там, да, мешочки там и прочее. Да. Это нам не надо. Но общую систему здоровья мы должны понимать. И первостепенное значение пищеварительной системы и кишечника мы должны осознавать. Именно это система жизнеобеспечения. Значение иммунитета. Для работы э, по и, истреблению и своевременному выводу всех незваных гостей мы тоже должны понимать. И что иногда надо ему помочь. И для этого у нас есть эликсиры. И значение капиллярной системы мы должны понимать 100 тысяч километров. Подходит капилляр клетки, она живет. Не подходит, она умрет. Надо следить за сосудистой капиллярной системой. И вот эту внутреннюю очистку выполняет всю чен И кальций это наша молодость. Будешь любить кальций, да, будешь всегда молодой. И когда я спрашиваю, ты что, каждый день? Я говорю, простите, но у меня каждый день рождается 300 миллионов клеток. И им нужно питание. Поэтому не удивляйтесь, что не старею. Не старею я, не стареют партнеры. Кто любит у нас ходить, солгай честно. О, вы молодцы, браво, браво, браво. Вот, вот и все, вот вам сто лет молодости обеспечено. Но при этом, при этом, есть вот эта вот проблема с нервными волокнами, мышечными волокнами и энергетическими капиллярами, к сожалению, она оставалась. Все здоровенько, энергия вырабатывается, все в порядке, а течет не так и не туда. Ну и кроме того, могут быть такие при применении нашей, нашей идеальной продукции, при достижении идеального внутреннего здоровья, может быть, например, такая проблема, как лимфостаз. Но вот куда-то, вот вот застой лимфы, и невозможно там слабая мышечная система, или нервная, или еще что-то. И она не может, не может нормально утекать. Поэтому я вот, это, вот эти моменты осознавала. Поэтому вот мы так активно тогда пропагандировали пояса, что хотя бы пояса, хотя бы каждый день, хотя бы 15 минут утром, 15 минут вечером. Чтобы... Но тоже как-то и забываешь, и все... А тут просто раз в недельку прошелся для профилактики Бэмчиком, но надо регулярно. Вот почему его надо покупать? Его надо покупать, значит, вы замучитесь бегать в офис и делать. И в конце концов, да, первый сеанс вам сделают бесплатно. Если сильно попросите вам, второй сеанс сделают бесплатно. Да?